Сложный процент. В этом видео мы поговорим о том, как сложный процент на бытовом уровне может повлиять на ваш капитал в будущем. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале Финансы предпринимателя. Обязательно ставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Я хочу рассмотреть пример на том, как любой человек может откладывать на протяжении 30 лет деньги, на которые начисляется процент ежемесячно, и э, получается какой-то капитал, ну, согласитесь, если 30 лет, копить, то у нас сот должно получиться. Так, разберем ситуацию, когда у нас есть человек, который курит сигареты, сигареты сейчас 180 рублей стоят. Сделаем вид, что у нас ничего не меняется, нет инфляции, нет вообще ничего, человек 180 рублей начинает откладывать каждый день это 5400 в месяц. Я подготовил а, такую таблицу, где у нас а, считается сложный процент, а делаем 0, а, потому что человек подкладывает эти деньги под подушку, ну, просто копит. А, вкладывает их в чулан, они там, слава богу, не гниют, а он их копит, копит, копит. Здесь я сделал а, 360 месяцев, это 12 месяцев умножить на 30 лет, 360 месяцев. Вы можете умножить 5400 на 360, получите 1 миллион 944 тысячи. То есть, если если просто вот по 5 тысяч откладывать откладывать откладывать мы получим ну практически 2 миллиона дальше я хочу чтобы вы уловили силу процента на сколько он влияет на приумножение этих денег если мы воспользуемся предложением банка сейчас это ну пускай будет 5 процентов а здесь мы можем поставить 5 процентов то наш капитал, ну, умножится незначительно, ну, в пределах 30 лет, он составит 4 миллиона 494 тысячи 197 рублей за 30 лет деньги увеличились больше, чем в два раза под 5 процентов, это то, что предлагает нам банк. Сейчас здесь сделаем 50 процентов. И я хочу, чтобы вы ну, оставили это видео на паузу и для себя конкретно решили. Это очень важный момент, поэтому, когда вы подумаете, скажите, сколько будет накоплено денег за 30 лет, если мы будем деньги ложить под 50% годовых. Итак, мы ложим 5 400 в этом месяце нам начисляется процент 5400 умноженное на 50 процентов на 12 дальше вот этот процент прибавляется к основной сумме второго месяца уже там 5400 и мы еще 5400 добавляем плюс процент который у нас получился и так так далее 360 раз подряд пауза Итак, напишите в комментариях, какая цифра у вас получилась. Ну реально, главное не смотрите вперед. Я в нашу таблицу подставляю 50%. Я был на самом деле сам удивлен, когда получилась цифра 312 миллиардов рублей. 312 миллиардов рублей, 579 миллионов, 813 тысяч. 145 рублей я слышал разные цифры да там что получится 20 миллионов и 30 миллионов я сам верил там ну, как бы, ну ладно 100 миллионов но никак не 312 миллиардов рублей многие скажут ну, у нас есть акции фонды есть какие-то облигации вклады в банк до да, которые не дают этого процента но на своем канале это канал финансы для предпринимателей мы рассматриваем ситуации когда бизнес собственникам приносит 50, 80, 100% годовых и они этим делом всем управляют через э, стандартные отчеты, которые персонализируются под их систему. Это отчет баланса, отчет прибыли и убытков, отчет движения денежных средств. У меня на канале очень много видео, как это сделать. К этому видео я прикрепил файл движения денежных средств. Это шаблон, где можно учитывать свои доходы и расходы. Это первый шаг к управлению показателями, ну так сказать, к 50 процентам доходности вашего капитала. Поставь обязательно лайк этому видео, подпишись, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И обязательно напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу чтобы ты хотел видеть в следующих видео а прямо сейчас переходи на мой канал там очень много видео по управлению финансами для предпринимателей